Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Послушаем, послушаем, старики послушаем, послушаем. Вы послушаем, да? послушаем. Послушаем. не послушаем. Послушаем, волочки смотри, как посушу. Здорово. ты ее волосики послушаем. А давай зверь посмотрите, как мы это делаем. Как мы волочки с тобой сушим. Да? Посмотри, как не волочки сушим. Так, смотрю. Класс, вот, здорово. Сухие волосики у вот, тебя. Вот. Здорово. Видите, ручки какой? Давай ручки посушим. Ручки. И здесь ручки. И носки. И ручки. И носик посушим. И носик посушим. И губки посушим, да? Губки давай посушим. Смотри, как губки не как губки не сушит. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Ну что, а теперь, а теперь мы с тобой фонарик посмотрим. Что же у нас за фонарики такие красивые? Ух ты, Смотри, как Здорово. Да, держи. Давай, давай, пускать пускай на котенка. Давай, котенку, ушки подсветим, ушки подсветим. Где у нас ушки? Вот ушки. Отлично. Ушки. Так, а носик, аносик, отлично. Аротик, где у котенка а ротик? Отлично, отлично. И на ручки подсветили, да? И на ножки. Здорово. Давай теперь тебе посветим, да? Посветим, Давай, посмотри, посмотри. смотри. посмотри. А Видишь, ух ты, сколько зубов? Давай мы с тобой зубки посчитаем. Посчитаем. Проверим, сколько зубов? Сколько у котенка зубов? Пока нет зубов, он еще очень маленький, да? Он очень, очень маленький. Держи зеркало. Зеркало смотри у нас. Как зубит, как зуби. Ка Я сейчас тебя буду катать. Полетели, полетели, полетели, полетели. Здорово. Теперь вниз. Теперь вверх. Вас. Давай вяжем. И вот, даже лечь спасибо. можно. Здорово. Смотри, у меня еще большой фонарик есть. Он необычный. Вот видишь? Смотри. Рукой так раз. По волшебному велению. Да? Давай пробовать фонариком. Давай ручку проводим. Повыше, повыше. Вот. Поближе, поближе. Вот так. Вот так. Вот так вот. Здорово. Ну что, давайте мне фонариком волшебным. Включаем волшебный фонарик. И зубки считаем. Вот таким вот маленьким зеркалом смотрим. Есть тебя зеркальцы. Дура. Давайте будем на зубки смотреть. Считай зубки. Широко, широко вот Давай помогай мне. Будем нить зубки считать. Так, раз. Два, не вижу, не вижу, смотри. Теперь я зубки считаю? Давай, помогай мне. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ой, столько слюнок, ничего не видно. Водички много. Можешь, не не бери, струнки бери, струнки. бери, не бери, не берите. Давай послушаем. Выключим. Угу. Посушим, слюнки посушим. Вот так. Смотрим, смотрим, давай смотреть, как мы будем слюнки сушить. Как феном слюнки послушаем. Вот. Смотри внимательно. Давай. Издалека вот так Издалека. вот. Издалека. вот вот вот А здесь давай попробуем. Вот так вот. А котелку? А котелку, Да? А котелку посушить? Давай попробуем. Молодец. Давай считать эти зубки. Слюнки все, эти слюнки. Ой, зубов столько, они а без счетной палочки не справлюсь. Где мне счетную палочку взять? А мне сейчас чертную палочку даст. Чертная палочка, чтобы считать. Раз, два, три, четыре, пять. Давай считать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ух ты, как надо, звук. Шесть, семь, восемь, нет, восемь, нет, чем восемь. 9, 10, уже 10 зубов с тобой представляешь? Целый, смотри. 5 и 5. Десять. Целый, десять зубов, да? Давай дальше считать. Давай дальше считать. Води головку, давай это посчитаем. Так. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Так, не вижу, фонарик. Помогай, фонарик, помогай. Давай, вот 16, го 16-го, 16-го, здорово, классно, так, теперь здесь давай считать, а мы головку сюда, головку сюда, да, чтобы я бы все это смог увидеть, посчитать, хорошо, хорошо, М -м -м -м. отлично, здорово здесь 10 и здесь 10. Ничего себе. 20 зубов. 20 зубов. Давайте зубки посмотрим. Закрываем, закрываем. Закрываем. Хорошо. Хорошо. Здорово. А язычок у меня показывать? Итак, вот ой. Здорово. классно. Даже я так не умею. Ну что, давай зубки почистим щетку. Да? А мне, Диан, щетку прийти, пожалуйста, с большим. С Большую с красными зубками. Смотри, какие у меня зубки. Давай чистить. Вот так, шок вот. Сейчас мы будем. Сейчас нас все походно. Давай не зеркальце пока. Пока зеркальце. Давай, давай вычистим все, вычистим. Вычистим. Вот так, отлично. А сверху и сверху, да? И сверху. А когда ротик у нас закрыт, как мы чистим? Покажи, как мы чистим. Вот так, да. Вот так. Да, помогу тебе. Вот так. Вот так. Вот так. Давай чистить. чистить, чистить все зубки. Здорово. Отлично. Зубки теперь у нас чистые. Чистые. А это у нас в ротик такой большой ротик. А давай мы его маленькой щеточкой почистим, маленькая совсем, да? Давай совсем маленькой. Где у нас маленькая щеточка? Где же у нас маленькая щеточка для маленьких девочек, да? Для маленьких девочек и мальчиков щеточка маленькая, да? Маленькая щеточка почистим, Маленькая вот такая вот. Так. Давай чистим. Я буду жужать и почистить. Хватай за ножку, вот так вот, так. давай чистим. Жужужу, жужужу, жужужу. -жу. Жу -жу -жу. Слушай, давай настоящую жужжалку поставим. Будем жужжать. Давай. Держи, держи зубки. Держи зубки. Вот. Вот. Теперь будем жужжать тобой, включаем жужжалку. Давай будем попросим, что она включилась жужжалочка включилась. Жужжалочка у нас включилась. Вот, вот, вот, здорово, здорово. Давай чистить. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Везде почистим, везде почистим. Да? А сверху почистим? Давай сверху почистим. вот, Ну вот, вот, почистим, вот, вот, вот, вот, водичку мы выключим, на водичка не нужна. А, будем чистить ножки, да? А Диане можно чистить Давай Диане, давайте ножки почистим. почистим. А тебе давай попробуем ножки почистить, да? Вот так попробуем почистить. Чехотно, да? Здорово. Приятно, чехотно, чехотно, чехотно. И давай здесь тоже почистим. Вот так. Вот так. Класс. класс. Ну что, теперь два изутки тебе почистим. Как здесь почистить, да? Давай попробуем. Попробуем. Давай. На все И зеркальце посмотрим, да? Где у нас зеркальце? Вот. Зеркальце. Не хочешь? Ну хорошо, хорошо. А душиком побрызгаем тогда на зубке. Побрызгаем душиком? Душиком? Да? Давай душиком. У нас душик с фонариком, помнишь, да? Такой брызгучий, брызгучий, брызгучий. Ой, мы совсем забыли, знаешь, у нас такая классная штука есть, Ну у кого нет, у нас есть. Она сама водичку пьет через смотри. Сейчас водичку нальем. Полный стаканчик. До... класс. Смотри, смотри. Смотри, ну, да, колесо. Колесо. смотри. Хочу, просто, смотри. Что они делают? Сводящие пиво, просто попробуйте она. Сводящие пиво. Сводящие пиво, да, разве Как а? маленький, маленький пылесосик для маленьких. Давай, я слышу. Полисок, я слышу. Полисок, я слышу. Полисок, Отлично. Еще Отлично. Давай еще водички нарезаем. Делаем у нас водичка. Водички на Давай, малыш, так. еще собираем. А трубочки помогай, собирай водичку Давай. Давай, давай, давай я подержу пока. Ну, пока я подержу давай давай, Крешка, я собираю вот, водичку. Пусть, есть, Пусть есть собрали, да? Да, да. А еще, еще, даже можно собирать возьмите. Давай попробуем. А, смотри. А мы же пока трубочки попробуем, вот, вот так вот, смотри. Вот так, вот так попробуем, вот так вот так вот. А котенку попробуем пособирать водичку, да? Давай, давай попробуем. И на ручку пробуем подсобираем, пособираем, пособираем, давай. А здесь, здесь пособираем, здесь пособираем, здесь пособираем. Хорошо. А со счетчик. А со счетчик. А со счетчик пособираем. А сащечек, пособираем, пособираем. Здорово. Здорово. Нам еще один солосок, дай, вот так, вот так. А Осносика, носика? сносика, а с Из дробок, да? Из тоже? Хорошо, хорошо. Вот из пособираю. Теперь с губок пособираем. Смотри, давай с губок собираю. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А с язычка, покажи нам язычок. Вот, вот, вот. Так, здесь пособираем, Здесь, а за щечку давай. Пособираем зачечки. С зачечкой пособираем. Хорошо, хорошо, здорово. Слушай, а мы же с тобой играем. Давай включим, чтобы водичка собиралась по-настоящему, да? Давай попробуем. Мы Это пока смотрим, как, как собираем. Вот, смотри. А мы котенку, котенку, котенку, вот, котенку вот, собираем. Котенку. Вот, котенку собираем. Хорошо, а мы сам Мы не будем, а мы не будем. Мы душиком помоем, да? Помоем душиком? Котён, кулак помоем душиком, да? Давай, давай помоем. Вот так, вот так. Хорошо, хорошо. А вот так? Хорошо, хорошо. И тут помоем, да? Давай хватит побрызгаем, поблоки, побрызем. А ручки давай помоем. Загодки помоем? Давай, помоем. Вот так, вот так. Хорошо. Хорошо, давай здесь. Давай здесь. Хорошо, хорошо. Вот. Ну что, давай теперь на губки поблюдем. Да? Фонариком? водичкой. Попробуем, попробуем. Анжелика. Давай, открываем. Давай, попробуем. Зеркальце будем смотреть, ты будем вместе. Ты не будешь подсказывать, где поливать водички, да? Давай подсказывать будешь. Открываем. Открывай. Вот, вот, вот. Здорово. Здорово. А нам трубочка все-таки нужна. Видишь, водички нового. Так, Где посветили. А где посветили? Хорошо, хорошо. Так, а где-то у нас щеточка. Щеточка. Давай попробуем еще точкой будто почистить, да? Давай попробуем. Вот так. Смотри, зеркальце. Зеркальце, смотри, смотри. Отлично, отлично. Думаю. У вас жур-жужу. -жу. Так, а жужжалку? Жужжалку. Попробуем. Жу вместе с жужжалкой. Вместе с жужжалочкой. Вот так. Вот так. Вот так. Попробуем. О, зеркальце будем смотреть, попробуй, да? Хорошо, вот так, вот так. Здорово. Зубки там теперь белые, белые становятся, да? Как настоящие настоящей да, будут сеять на солнышке. Давай их почистим, давай их почистим. Вот так, вот так. Здесь тут почистим, тут почистим, и здесь почистим. Хорошо, хорошо. А здесь почистим? Давай здесь тоже почистим. Еще так вот. Раз, и почистим. Отлично. И сверху тоже все почистим. Все почистим, все почистим сверху. Отлично. Помогаем зеркальце. Держи. Давай, будешь подсказывать, где чистить. Вот там. Вот так. Давай чиститься, давай чиститься. Вот, вот, вот, смотри, смотри, смотри, что мы там, где мы там чистим, подсказывали, где нам чистить. Здесь почистить, да? Давай почистим. Вот, вот, вот. Слушай, мы с собой заболевание самое главное, зубной пасты. Да? Без зубной пасты чистить не получается очень-очень хорошо, да? Давай попробуй, Карл, чтобы сегодня зубная паста. Где у нас зубная паста? Вот у нас зубная паста, на блокнотике Давай попробуем, давай попробуем Что за зубная паста, да? Давай. Язычок смотри, смотри зеркальце Давай намазай на язычок, пробуй Яблочная? Нет? А может виноградная? Яблочная А может плубничная? Плубничная, наверное Яблочная? Ну давай вкусняшкой Помажем все зубки, да? Помажем все зубки. Хорошо. Давай помажем зубки, вкусняшки. Языку будет вкусно. Зубкам всем будет вкусно, да? Давай называем. Вкусняшки, зубки. Вкусняшки. Широко, широко. Хорошо, хорошо. Везде сейчас вкусняшки намажем. Все зубки намажем. Здорово. Красота красота да. отлично отлично отлично так а мы теперь зубной пастой зубки почистим да почистим почистим клади головку давай будем чистить помогай ей в зеркало посмотри больше не где можно почистить побольше где побольше нужно делать ну хорошо Вкусно, вкусно, пути. широко-широко крутит. Вот, вот. Так, а здесь давай почистим тоже, да? Почистим здесь хорошо, хорошо. Вот, вот, и тут везде, везде, везде, чтобы, например, зубки были вкусные, чистые, да? Давай теперь снизу чистить. Я тебя покатаю еще немножко, вниз опущу, вниз опущу. Вот теперь снизу зубки чистим. Хорошо, хорошо. Вот так. Вот так. Начать. Так. И здесь почистим, да? Давай вот тоже почистим. Теперь у нас везде зубки будут письменные, да? -пу -пу. Давай, душик, душик смывать. Мы с тобой будем стаканчиком полоскать, да? Умеешь полоскать зубки. Не умеешь? Хорошо. Хорошо. Давай теперь на уче. Идем стаканчик. Буль-буль-буль-буль-буль. Потом шичками надуваем такие. И вот, плюем туда вот синюю штучку, давай, держи, держи, хватай, давай синюю штучку так, да, держи, и синюю туда, вот так, здорово, здорово. давай еще, давай еще, хорошо, хорошо. Давай еще душиком побрызгаем, побрызгаем душиком, да? И все, и вкусняшку еще намажем, да? Вот так, вот, так. Красота, красота. Открывай. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Отлично. Отлично. Хорошо, хорошо. Давай я еще духи посмотрю. Посмотрим, может там еще зубик, еще какой-то вылез, пока мы чистили, да? Еще, наверное, какой-то вылез, пока мы чистили. Отлично, отлично. Фонарик нам поможет. Фонарик поможет. Ну, смотреть не будем, мы мультик его не смотрим, да? Фонарик нам не показывает. Давайте, давайте, давайте, показываем. еще а, Профилактическое средство можно и пить, и глотать. Оно употребляет в основе научный леон, хозяин, и леон, наконец Приятный вкус. Давай, вкусняшку еще нормально, да? И мы сегодня стоим молодцы, да? Зубки все почистили, и мы всем вкусно сделали, да? Здорово. А что теперь нас ждет? А нас ждут подарки. Подарки а, нас ждут. А мы сегодня шарики. Всем а, нашим а, деткам хорошим даем шарики. Самые красивые. Возьмем шарик еще. У нас с тобой один только. А нам еще нужно. Один маме, один тебе. да? Да? Ну тогда давай. Я помогу, помогу. Котенка посадил и будет взять. Когда ты придешь ты вчера в следующий раз, гости. Давай, самый красивый, самый-самый красивый Антей. Такой вот. Серебристый, Хорошо. Хорошо. По зубку у нас все хорошо. Старайтесь максимально очищать, и где качества быть качеством ежедневно, вечером нормально сладкого будет исключить карамель, рис, марилат, какие-то вот, очень а, а, сладкие шоколады. Оптимальное телефон шоколада, если некоторые стреляются на какао, на компоненты шоколада, шоколад горький. В таком возрасте он привлекает ко всему, формируется основы вкуса. Быстро сахар быстро помогал во рту. Попили водичку, полосками, последствия не кошки. Кормейка не такая сладкая, не такая вкусная, но много званом интересует. Ну все, приходи к кости. Ты кости еще? Ну все. Спасибо. Спасибо. Мама. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.